«Так, а что это? Наконец-то я смогу...» «Это видеопротоколы и записи фонда? Они же были все собраны в одном месте!» «Блин, как я этого не видел!» «И тут на открытие видеопротоколов стоял таймер?» «Стоп, да это же все мои интервью!» «Они отдавали сотрудникам фонда класса D и выше...» Для изучения мои интервью? Интересно. И вот даже заметка. Всем сотрудникам фонда следует немедленно подписаться на канал видеорассылки смотрителя. И обязательно, для того, чтобы не было инцидентов класса А, включить уведомления на своем компьютере или же телефоне. Ого, фонд продвинулся. И всем, всем нужно обязательно подписаться на мою видеорассылку и включить уведомления. Почему это люди не сделали? Забавно, на самом деле, уведомления тут, это просто колокольчик, на который нужно было нажать. Все же просто. А инцидентов класса А на моей памяти было много. Я тебе поведаю... Все, что ты хочешь знать по поводу этого фонда мне же интересно ну давай расскажи мне что тут да как тут смотрите немедленно покиньте комнату содержания объекта нет он не покинет эту комнату пока я не скажу этого а вы Помогите. молчите или я уничтожу все что вы тут нас создавали задай конкретный вопрос что ты? Сейчас говорим о создании. Правда, ведь о нем? Оно было создано мной. Вернее, это создание часть меня. Как ты думаешь, дитя? Почему вы называете его сердцем тьмы? Возможно, потому что это и есть мое сердце. Я немного не понимаю, что это значит. Как у сердца может быть сознание? Я разделил свою сущность на множество разных частей для того, чтобы дать этому миру новое, для того, чтобы создать что-то. Ваш Бог, Он мой брат, сделал это так же, как и я. Он разделил Свой Дух и дал каждому из этих маленьких людишек сознание и часть себя. Ты, конечно же, можешь спросить, а как же ты? Да. Расскажи, почему я... Вернее, я не могу умереть? Почему так? И у меня еще очень много вопросов, которые я хочу тебе задать. Не бойся, у нас есть время. Но я предвижу, что через 8 минут все закончится. не в лучшую пользу. Могу тебе сказать, что мой дух может брать вверх над моим созданием. Только на определенный промежуток времени, до того, как я полностью окрепну. Но когда я полностью окрепну, мне не нужно будет брать кого-либо под контроль. В скором времени я все равно вернусь. И я очень благодарен фонду за то, что практически все части моей сущности собраны в одном месте. В смысле? То есть тебе будет так проще вернуться к миру живых? Конечно. И я знаю, что разные части находятся в разных точках земли. Но ничего, это никак мне не помешает вернуться. Это же плохо, док, вы слышали? Даже если и так, это вы не сможете остановить меня. Но пока что это не тот вопрос, который ты хочешь задать. Я знаю, что ты хочешь спросить. И да, сразу отвечая на твой вопрос, вернее, на то, что ты подумал. Ты — наше общее сознание, ты — уникум, который может спокойно контактировать с моими частями сущности, ну, называй это как хочешь, и с человеческими созданиями. Ты — некий мост между нами. Тебе дано то, чего больше никому не дано. Как ты думаешь, почему ты работаешь в фонде? Неужели не по этой причине? Из-за него не умираю я, правильно? Теоретически да. То есть мои родители это. Да, это мы. Вернее, у тебя нет родителей как таковых. Как это привыкли все считать? У тебя есть создатели. И, верные сотрудники вашей организации скрывали это. Без нас не было бы этого ничего. Я понимаю, что открываю глаза на многие вещи, но поверь, это лишь верхушка айсберга, который плывет у моря. Многого ты не знаешь. Ладно, скажи, почему тогда каждый из созданий SCP имеет свое сознание? А почему у каждого человека есть свое сознание? Как ты думаешь? Наверное, потому что было бы действительно скучно нам, Творцам, смотреть просто на подконтрольных нами частей тела. И играться ими, как фигурами на шахматной доске. Ого! А что ты скажешь о таких людях, которых мы называем скульпторами реальности? Это никто иные, как части моей сущности, которые выбрали в себя немного больше, нежели я хотел отдать. Они очень жадные, тщеславные. Я знаю, о ком ты сейчас говоришь, но все равно, у них ограниченный потенциал, как бы им не хотелось быть богами и творцами. Давай поговорим о боге. Ну давай. Что ты хочешь услышать? Почему его имя Бог или почему вы его стали так называть? Если ты про это, он сам себя так назвал. Вы же просто подхватили это с его сознания. На самом деле. Он может контролировать любое существо, созданное им. Я могу сказать, что некоторые ваши SCP он сам придумал. Но они вышли немного корявые, на мое мнение. Вернее, они мне просто не нравятся. Конечно же, так он и считает про мои создания. Но никто не идеален. Почему Бог может быть реальным? Он был на одном из наших интервью, и он там был, именно присутствовал. И он был таким Богом, каким мы его всегда представляли. К сожалению, у меня нет таких способностей, как у Бога. Но я могу быть тоже реальным, вернее, буду иметь свое личное уникальное тело, когда соберу все свои сущности воедино. А мы тебя сможем остановить? А зачем вы будете пытаться это сделать? Я не понимаю. Я переработаю этот мир. Я хочу создать некую равность. Я зол из-за того, что есть такая большая несправедливость. Почему создание Бога больше, нежели моих созданий, ты не знаешь? То есть, грубо говоря, ты хочешь уничтожить людей или же создать больше SCP? Правильно? И то, и другое. Я хочу выровнять весы. Сейчас они очень сильно идут на перекос. Бога. Но, возможно, я смогу исправить эту несправедливость. Насчет убийств я даже не знаю. Я не хочу убивать всех, но хочется закончить это неравенство. Создать новых из себе? Можно и так, но я не уверен, что все они будут так сказать, добрые, как я. У них есть свое сознание, свое представление о мире. Какие они сформируются, такими они и будут. Поэтому я не хочу отвечать за свои создания. Точно так же, как вы не отвечаете за свои создания. Я сейчас про ваших детей. Кстати, к сожалению, ты не сможешь иметь детей. Вернее, у тебя не будет такой возможности. Ты просто не успеешь. Почему как-то сейчас обидно это прозвучало? А что, если я тебе скажу, что моей миссией будет твоя поимка и заключение? Вперед! У вас осталось не так много времени, дитя. Задавай свои следующие вопросы. Ладно, а что будет, если мы уничтожим все объекты SCP? Что тогда? Как ты сможешь тогда восстановить свое тело? Нет, вы ничего не сделаете. Вернее, даже если вы уничтожите, Кого-либо вы разделите мою сущность на множество частей. Как вы думаете, когда вы уничтожаете SCP, почему сразу где-то идет всплеск активности, которую вы не можете просто так объяснить, и сразу же приписываете статус объекта SCP? Да потому что при разделении моей сущности вы создаете новых и новых и новых SCP. Так что вперед, уничтожайте и знаю, как много вы уже уничтожили. И что, это вам помогло? Нет, конечно. Мы же этого не знали. И что нам теперь делать? Я очень... Я вообще запутался. Если мы начинаем содержать их в одном месте, это уберегает людей от пагубных действий определенных объектов. А если мы их заключаем в одно место, то тебе просто будет проще вернуться. А если мы уничтожаем крайне агрессивый объект, тогда, после его убийства, мы получаем еще несколько других объектов. Как нам быть? Никак. Забудь. Ничего не помешает мне вернуться в этот мир. И как ты думаешь? Я бы тебе ответил на твой второй вопрос. Но логично, что ты нам не поможешь. А что ты скажешь насчет объекта SCP-001? А что о нем? Или о ком сказать? Первый объект? Первый задержанный фондом или первый, которого мы создали. Могу сказать, что первых SCP нет. Мы с Богом создали сразу огромное количество разных объектов. А ты разве не знал, что Бог создал что-то, что вы называете раем? И вы знаете, куда вы попадаете после смерти или нет? Вернее, куда сущность Бога попадает после смерти? В это место. И перед вратами в это место стыд страж, который не дает никому, кроме сущности Бога, попасть в рай. Ни одно из моих созданий не может попасть туда, как бы я не хотел. Мне же интересно. Ну давай, расскажи мне, что тут, да как тут. Дитя мое, я скоро уже приду в этот мир. Не стоит ждать того, что ты будешь жив. Это лишь потому, что мне это больше не будешь нужен. Мне не будет нужен мост между нашими созданиями, поэтому ты, наверное, самый первый будешь уничтожен из-за ненадобности. Спасибо тебе, дитя. Ты найдешь упокоение в конце концов. Так, а это что за документ? Протокол номер два. Рассылка видеоматериала только для персонала класса С и выше. Видео с информационными новостями от... Меня? То есть все новости, которые я докладывал фонду, содержатся где-то еще с иным уровнем доступа и второй подпиской? Вау, вот это жесть. Секретная аббревиатура всего этого – GoMid. Интересно, и как они использовали мой материал там? Пожалуй, нужно посмотреть.